Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Горялой Сергей. В этом сюжете я расскажу, как правильно выбрать мощную ванну Каймана на примере этих двух моделей. Также я расскажу, в каких ситуациях применять ту или иную модель. начала распакуем их. В комплектацию входит сифон, опорные ножки монтажный комплект сама мойка также поступим с рукой данная модель является сварной в комплект поставки входит сама мойка ножки из уголка на монтажный комплект так как толщина варны большая всего 1 миллиметр при работе возможен шум чтобы избежать шума, необходимо подложить под дно звукоизолирующий материал. Данная модель мойки является цельно тянутой и имеет бортик. Данная же модель является сварной и, соответственно, без бортика. Бортик предотвращает попадание остатков пищи, либо воды в зазоры между стеной и мойкой. Я собрал данные мойки. В руках у меня магнит. Давайте проведем эксперимент и попробуем определить, из какого сплава состоят в емкости данных моек. Если магнит примагничивается к емкости, значит данная мойка состоит из 430 сплава. Если не магнитится, значит марка стали 304. -я. 430 -я сталь обладает повышенными ферромагнитными свойствами, поэтому магнит не магнитится. В 304 стале этих свойств гораздо меньше в сплаве. Но нужно понимать, что мойки из 304 стали стоят существенно дороже, чем с 430-е. Но это не делает мойку 430 стали хуже. Производители моек нередко добавляют к своим ваннам измельчителя отходов, диспенсера для мыла, разнообразные корзины, терки. Каркас оборудования является разборным и выполнен из стали. Данные мойки устанавливаются на Опоры выполнены из уголка, но возможно также изготовление из профиля. Ножки обладают регуляторами, соответственно, если вы устанавливаете мойку на неровный пол, вы легко можете выровнять и вашу мойку будет стоять надежно на любой поверхности. У бренда Кайман представлены не только обычные моющие ванны, но также имеются котломоющие. Они отличаются от обычных моек тем, что у них более глубокая емкость. В этом сюжете на примере двух ванн я показал, как вам выбрать моечные ванны Кайман. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Сергей, пока!